Дыхание времен седых в безмолвной красоте небес строится яркий свет звезды гудит призывно благовест и радость селится в сердцах весь мир наполнен торжеством всей миг рождение Христа в Его святое Рождество, ликует небо, блекнет мгла, Спаситель мира в яслях спит. Вовек высокая хвала из уст людей к нему летит. Без края и границ любовь, и жизни свет он нам принес, Чтобы разрушить зло и боль. Родился в мир Иисус Христос.